Добрый день, друзья мои! Сегодня я вам покажу, как можно быстро выставить баланс белого, как можно быстро выставить экспозицию нейтраль... среднесерых объектов в RAW-фотопроцессор, и как копируются настройки из файла в файл. Поехали! Поехали! Итак, экспозиция. Э, вот э, в окошке гистограммы э, мы видим разделение гистограммы на ступени. Это не абстрактное э, деление, а это деление в соответствии с зонной теорией Энсел-Адамса. И мы знаем, что среднесерые объекты, э, согласно теории Энсел-Адамса, прекрасно работающей теории, должны находиться в начале шестой ступени. Как можно их быстро туда загнать? Да, очень просто. Делается это вот так. С помощью кнопочки на клавиатуре Ctrl вы можете либо кликнуть по объекту, который является средне-серым, либо сделать на нем выделение в виде рамки, что мне больше нравится. Так, таким вот образом. И далее э, кликнуть на появившийся э, рыжий индекс э, в той ступени, куда вам надо этот объект загнать. Ну, на самом деле я здесь выделил э, лицо девушки, светлокожей девушки. Соответственно, это уже не шестая ступень Адамса, а седьмая ступень Адамса. Вот таким вот образом. Далее мы с вами попробуем выставить баланс белого быстро. Делается это таким образом: с помощью кнопки команд на клавиатуре, опять же, нам необходимо кликнуть на какой-то серый объект в кадре, либо сделать на нем выделение в виде рамки. Опять же, выделение в виде рамки мне больше нравится, поскольку э, усредняются значения нескольких пикселов. И после этого необходимо кликнуть на кнопку e -play. Так, готово. Ну, смотрите, у нас э, может несколько... Не совсем произойти, не совсем то, что надо, поскольку выбранный объект может оказаться не совсем нейтрально-серым. Но здесь уже с помощью индексов каналов вы поправите так, как вам это надо. Либо с помощью окошка Cold War. Здесь я предполагаю, что нам надо чуть теплее картинку сделать. Все, этого вполне достаточно немножко поднимем контраст копирование настроек можно произвести следующим образом можно создать новый пресет сейчас я удалю предыдущие можно создать новый пресет Так, а у меня уже все сбилось. Ладно. Давайте пойдем другим путем. А, в меню Setting а, нажимаете, выбираете Copy Setting. И в следующем файле. Выбираете вставить настройки, не забываем нажимать и play. Далее еще один вариант. Вы можете создать preset. Ну, Как-нибудь назовите его. А, далее, открывая следующий RAF файл, вы нажимаете, вы выбираете созданный пресет и не забывайте нажимать кнопочку и e play. Следующий способ копирования настроек. А, записав, выставив какие-то настройки, запишите этот файл в историю. Далее войдите в историю. Вот он у нас выбран этот файл. Нажмите кнопочку «Пропагат», ну и выберите файлы, которым вы хотите э, применить эти настройки. Можно выбрать любое количество файлов. Нажмите э, клавишу Open и подтвердите. Настройки будут применены э, к тем э, файлам, которые вы указали, без открытия этих файлов в окне «РПП». Далее, следующий способ, последний, как можно скопировать настройки. К примеру, если у вас есть некая папка с однотипной съемкой и в этой папке очень много файлов, вы просто можете открыть один файл, можете открыть один файл, применить к нему какие-то настройки. Неважно какие. Вот, скажем, какие-то настройки мы применили. Так, и вы можете назначить эти настройки в, в качестве э, настроек по умолчанию для директории. В последующем все файлы, находящиеся в, то, в, этой же, в этой же директории, они будут открыты именно вот с этими настройками. Все, на этом все. Всего доброго. Я надеюсь, что я объяснил все понятно. Всего доброго.